Вот мы еще и слышат. А растения? Вы никогда не поверите, что они тоже слышат. Но зачем же тогда в лабораторию пришли музыканты? В клетках живого листа... Постоянно движется протоплазма. А теперь слушайте и внимательно смотрите. Невероятно, но под звуки музыки движение протоплазмы ускоряется. Как только начинает звучать музыка, протоплазма вновь активизируется. Начали? That you didn't. Чем же, собственно, растения уж так резко отличаются от животных? Если... Этот фильм называется «На грани двух миров».